Добрый вечер, друзья. Поставленные в Великобритании киевскому режиму бронированные автомобили Land Cruiser продаются в Киевской области за 56 тысяч евро. Количество 100 штук. Можно в розницу. Ну, кому война, а кому мать родна. Генштаб принял решение создать укрепрайон в районе Павлодара, чтобы предотвратить окружение донбасской группировки. Гитлер был умнее, он в таких случаях занимался выравниванием линии фронта. Впрочем, перед ним не стояла цель уничтожения собственного государства. Западные СМИ нагло игнорируют войну. В новостях у них вторые сутки на первых страницах не присутствует Украина. Зато они занимаются более важной вещью, которая интересует их собственных граждан. Цитата. «Крупнейшее падение уровня жизни с 1950-х годов». Вот уж точно. Выколи себе глаз, чтобы теща-зять кривой был. Еще одна цитата. Если какая-либо страна ЕС склонится перед книзительными требованиями Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что помогать Украине одной рукой и помогать русским убивать украинцев другой. Ну, во-первых, МИД Украины, который это заявляет, берет на себя несколько расширенные полномочия. Он вовсе не представляет граждан Украины, он представляет киевский режим. Поэтому не надо прикрываться украинцами. Сотни тысяч украинцев многие годы, кто с оружием в руках, кто на информационном фронте, а кто и в тылу, в контролируемых киевских режимах территориях дает наводку артиллерии и авиации. Они воюют как раз не с украинцами, там воюют самые разные из десятков государств люди. Они воюют с тем нацистским режимом, который установился даже не сейчас, а как минимум после первого Майдана, который усиливался при Януковиче, который националистов ввел в парламент, и расцвел пышным цветом после второго Майдана. Вот с этим киевским режимом и воюют, в том числе и украинцы, как с паспортами Украины, так уже и с паспортами России и Республик Донбасса. Ну а что из себя представляет Украина, целая Европа, видно на фотографиях того, как издеваются над людьми на тех территориях, которые, в которых даже нет боевых действий. Было бы понятно, если бы это делали в городах, находящихся в зоне боев, боев где нет полиции. Но это делают в том числе и в первую очередь на Западной Украине. Лишним свидетельством того, что происходит, являются данные Донбасса Донецкой республики. За 35 дней боев в ДНР погибли 62 мирных жителя, 466 ранены, среди пострадавших дети эвакуировано в Россию около 400 тысяч человек. Я не знаю, почему взяли именно 35 лет, дней, потому что можно было взять и пять лет, за это время эвакуированных и бежавших были миллионы с республик Донбасса. И погибшие тоже измеряются тысячами. Местные жители пишут об очень сильном ударе которые нанесли российские войска по укреплениям ВСУ в районе метро «Академика Павлова» в Харькове. это Салтург. Между тем, Зеленский продолжает просить у НАТО вооружения. На этот раз он почему-то просит 1% всех имеющихся у НАТО танков. Судя по всему, с танками, которые по крайней мере на ходу, у Зеленского плохо. К началу боевых действий формально он числя с 2500 танков. Половину приблизительно выбили. Но, надо полагать, остальные в основном представляют собой неподвижные огневые точки. А вот Харьков Лайф опубликовал фейк о четырех сбитых вертолетах, используя кадры из компьютерной игры. После разоблачения им стало стыдно, и они этот материал удалили. Но самое интересное в том, что Министерство обороны Украины продолжает распространять этот фейк на своих официальных каналах. Ну а мэр Днепропетровска тем временем потребовал у жителей немедленно снять все спутниковые антенны. Его невнятное объяснение о том, что таким образом каким-то непонятно наводится артиллерия и авиация противника, никого не обманывает. то либо тоже отребовали снимать спутниковые тарелки, но они, по крайней мере, прямо говорили, что хотят избежать влияния враждебной пропаганды. Причем не только российская, в том числе и американская. Американские журналисты телеканала ABC подтвердили, что вооруженные силы киевского режима используют школы в качестве военных объектов, превращая их в военные цели. Но им потребовался для этого всего лишь месяц. Может быть, еще через месяц они обнаружат, что киевский режим опирается прежде всего на неонацистов и бандеровцев? Посмотрим. Ну а это скрин из видео, который свидетельствует о том, что все, что нужно знать, как одеситы поддерживают киевский режим. Это действительно все шествие в поддержку Украины, которое сегодня прошло в Одессе. Ну и еще. Военно-гражданские администрации такие будут созданы на территориях, которые остаются в тылу наступающих вооруженных сил России. Решение об этом принято, так что порядок и порядок вооруженный на этих территориях будет. И еще одно. В ночь с 26 на 27 марта в 3 часа ночи остатки Украины переходят на московское время. Ну а закончить я хотел бы цитаты – Это слова одного из американских наемников на Украине. Мне очень неловко уезжать так скоро, но вы когда-нибудь видели что-то настолько чудовищное и душераздирающее, что просто не можете продолжать. Именно это со мной и произошло. Это слова Хье он вьетнамского происхождения. Служил в армии США до 17 года, был танкистом, но киевский режим определил его в пехотинце. Ему удалось выжить на ялорском полигоне. И мало того, он не удрал, а поехал в Киев, участвовал в боях под Дорпению, даже вытаскивал несколько часов убитого грузинского наемника и вытащил такие его в киевскую часть. Но вот после этого он пишет. Они, в смысле легионеры, под кайфом от амфетаминов, стероидов и других наркотиков. Фактически они делают все, что взбредет им в голову, а украинские офицеры то ли не могут, то ли не хотят этому помешать. За время пребывания на Украине я выжил после атаки крылатыми ракетами и непрекращающихся артиллерийских обстрелов. Мне пришлось двигаться по вражеской территории, будучи промерзшим до костей, простуженным и голодным, в отчаянии вытаскивая нашего мертвого товарища. Я смертельно устал, с меня хватит. И вот это признание очередной раз доказывает, что иностранные наемники едут на сафаре. Понимаете, они не готовы, что по ним будут стрелять. В том числе артиллериями, наметами, кроватыми ракетами. Они приехали пострелять, снять дешевых женщин с низкой социальной ответственностью, кайфануть, получить пару местных весюлек от киевского режима и вернуться обратно героями, защитниками демократических свобод. Но этого не будет. Те, кто решит остаться и вернуться даже в гробах, потому что киевскому режиму на них, по большому счету, плевать. Это такое же пушечное мясо, как и их собственные вооруженные силы. На этом все.